Здарова, бандиты! С вами Панда. Сегодня расскажу вам о старой теме, которой я когда-то занимался. Это Майнкрафт-сервер. Какой был замес? Мы нашли замечательную карту. А в то время я снимал игру World of Warcraft. И вот мы нашли карту Майнкрафт Зерот, в которой мир Варкрафта был интерпретирован, экстраполирован, засунут. Я не знаю, какое слово лучше придумать. Сделан, короче, в Майнкрафте. То есть в кубиках, в блоках. Старое здание, те же самые. Тот же Штормград, тот же Оргримар. Но в виде кубиков майнкрафта мне показалась это очень крутой идеей и я решил сделать сервер честно вам скажу идея достаточно здравая до сих пор сделать просто сервер майнкрафта без фишки сейчас мне кажется не очень актуально потому что люди не пойдут людям не так интересно это уже тема немножко заезженная тема немножко давно минувших дней да Но, но на серверах все еще зарабатывают почему зарабатывают Потому что игра, в общем-то, интересная, у игры до сих пор большая-большая аудитория, топовые каналы по игре до сих пор имеют там 200, 300, 400, 500 тысяч просмотров, а то и больше. Поэтому мне кажется, что стартовать нужно, взяв какое-то смешение игр, вот разговаривая с человеком, они хотят сделать Скайрим в Майнкрафте, есть люди, которые сделали Stalker в Майнкрафте, то есть совместив две вселенных, можно получить больше трафика. Как мы стартовали этот проект? Я нашел ребят, которые готовы были сделать, у них уже были какие-то сервера, там мало, мало посещаемые, мало популярные, и они готовы были сделать там сервак. А мы запустили стрим, пригласили подписчиков, мы придумали сюжет, то есть у нас по сюжету все стартовало в пиратской бухте, и как бы мы высаживаемся, высадка в пиратской бухте называлась, начало нашей игры, да. и в конце недели должен был открыться следующий кусок карты, то есть карта огромная, основные места запривачены, то есть игроки сломать не могут, а какие-то мелкие там ну просто дорожки, тропинки, то есть места, где ничего такого супер важного и э, ну, важного по вселенной да, не построено, там игроки могли ставить свои домики. То есть там реально игроки могли построиться около Штормграда, там около Гримара, но не внутри, то есть не сломав какие-то исторические здания, которые приятно посмотреть с экскурсионной точки зрения. Это очень здорово. Если играть с людьми на стриме, если делать ивенты, это очень интересно, товарищи. Вот. Почему наш проект не взлетел? Дело в том, что команда разработчиков была просто отвратительная, они практически ничего не делали, и в итоге те планы, которые нам обещались, они не были реализованы совсем. Ну и в итоге сервер просуществовал месяц, и мы на него потихонечку худо-бедно забили. Хотя проект очень интересный, это можно было зарабатывать, и на донате мы даже в то время подняли неплохую сумму. А как же зарабатывать на серверах Minecraft? Очень просто, то есть вы делаете совсем... Ну, базовый, бесплатный, естественно, аккаунт, там, где ничего нет И, допустим, делаете там какой-то за 50 рублей такой вот на цену, потому что там аудитория такая, да Какой-то там флай, то есть кучу преимуществ И делаете какой-то супер вип аккаунт рублей за 200 Я сейчас не очень э, знаком с экономикой, да, Майнкрафта Потому что давно этим не занимался и... Не могу сказать точные цифры, да, но обычно как бы какой-то простой премиум доступ, да, рублей за 50. И какой-то супер премиум для топ-донатеров, там, 200 рублей. И, допустим, какая-то там админ, админка, там, еще что-то, но это только адекватно можно давать, ну, тысячи за две, например. Школьников много, они с удовольствием каждый месяц будут оплачивать, у нас, например, оплачивали с удовольствием. Потому что это интересно, это действительно был мощный игровой проект. Мы брали в Skype, брали пообщаться, исследовали локации, телепортировались, открывали новые куски локации. Но вот у нас была беда с разработчиками. Если вы сможете решить этот вопрос с разработчиками, то как вам двигаться дальше? Опять же, полю, офигенные темы. Если вы тупо купите у меня рекламу, или у кого-то тупо купите рекламу, это не очень залетит. Лучше найти несколько лидеров мнений, несколько блогеров, у которых есть аудитория, и которых потенциально интересен Майнкрафт или вторая игра, которую вы будете подцеплять. Этих блогеров позвать на каких-то условиях, да? договориться с ними. С маленькими можно даже на взаимопиаре будет договориться. И чтобы эти блогеры играли, стримили, делали какие-то ивенты. То есть мы, например, вот моей командой, да, в то время кто у нас там был, Йош, Матрик, соша а я. То есть мы очень четко вывозили на стримах э, большую аудиторию, людям нравилось, они сидели и играли с нами. То есть там ну 200 человек на стриме, в то время у нас было это не очень много, да, но этого хватало, чтобы забить сервак под завязку. Это как бы вполне было, при том, что мы занимались не Майнкрафтом все время. Поэтому мне кажется, что перспективы здесь огромные. Заниматься этим можно до сих пор, просто нужно уметь правильно это подать и красиво это оформить. Но топовые Майнкрафт сервера зарабатывают очень хорошо. Я разговаривал с людьми, которые там умеют по 200 тысяч в месяц на этом деле. Именно, то есть, лично в карман администраторы проектов. Вот, правда, и, ну, не палим этих людей, да. Мы зарабатывали сильно меньше, но как бы мы просуществовали всего месяц, потому что у нас были проблемы с разработкой. То есть, на мой взгляд, даже сейчас эта идея очень, очень актуальна, очень востребованная. То есть, это не пиратка Варкрафта, да, это. Вполне себе игра такая терпимая, да, которую легко, достаточно. Там не, не, нет никаких проблем, чтобы пиратить Майнкрафт. Вот. Поэтому и там нет таких преследований жестких, как это бывает, на с Warcraft. Ом. Поэтому рекомендую. Рекомендую, может быть, попробовать, поэкспериментировать. Это достаточно тема интересная и, в общем-то, прибыльная. Надеюсь, что идея вам понравилась. Интересные идейки буду стараться выкидывать на этот канал. Спасибо за просмотр. Да, это,